Всем привет! Пару дней назад Олег Винник опубликовал на своей странице в социальной сети видео, в котором сообщил об участии в новом сезоне шоу «Танцы со звездами», что на канале 1 плюс 1. А сегодня стало известно, что партнершей самого красивого мужчины по версии читателей Viva будет Алена Шаптенко, на счету которой уже есть одна победа в проекте. Олег веник отметил что видит в своей партнерше не только тренера, но и музы. А, як там кажуть стадион так стадион. А я кажу, танцы так танцы. Але за любки запрошу чаревну Надию Мейхер. Ото, ото будут танцы. За одним твоим движением... Сто оттенков настроения, А я зову тебя танцевать.